Всем привет! Меня зовут Алена Полюхович, я менеджер по настройке контекстной рекламы в компании SEO Quick. В сегодняшнем выпуске мы посвятим время Facebook, Инстаграму, а также Google. Посмотрим, как они борются с требованиями улучшения качества контента. Ведь что пользователи просят, то мы и получаем. Остановим все коротко в деталях на самых интересных моментах, которые сейчас происходят в стане Цукерберга. Во-первых, Instagram значительно обновил свое приложение для создания закольцованных видео под названием «Бумеранг». Напоминаю, что «Бумеранг» можно создать при создании новой истории. Теперь пользователи по всему миру могут улучшать э, данное видео. Они могут укорачивать видео, а также добавлять в него новые эффекты. Всего доступно новых три эффекта. Слоумо – это замедленное воспроизведение. Эхо – это такое размытие при движении. И Duo – быстро перематывает в начало видео, но как будто бы само изображение сбоит. Также Instagram решил удалить кнопку IGTV из э, приложения. Об этом сообщает TechCrunch со ссылкой на пресс-службу Facebook. Представители компании объяснили это тем, что пользователи практически не используют данную кнопку, и для того, чтобы посмотреть видео в IGTV, они используют либо же отдельное приложение, либо же непосредственно смотрят на страницах пользователя, либо же используют вкладку «Поиск и интересное». Мы всегда стремимся сделать наше сообщество как можно более простым, поэтому убираем данный значок, как говорится в комментарии к сообщению. Следует заметить, что спустя 18 месяцев после того, как выкатили отдельное приложение для IGTV, его скачало и установило всего лишь 7 миллионов пользователей из одного почти миллиарда пользователей Инстаграма. Также руководство Facebook объявило об ужесточении мер, связанных с распространением видео целью которых является обмануть пользователей и манипулировать ими. Речь идет о видеозаписях, в которых создается эффект, что один человек говорит то, чего на самом деле в реальности он не говорил. По словам вице-президента Facebook Моники Биркет, такие видео еще являются редкостью, однако они предоставляют потенциальную угрозу для общество, так как их начинают использовать все активнее и активнее в соответствии с обновленной политикой соцсети удаляться будут не только видео которые отредактированы а так что не поймет просто средний пользователь разницу но и так называемые deepfakes то есть когда видео уже созданы при помощи нейросетей и искусственного интеллекта а именно когда одного человека можно заменить на другого и вы практически не заметите разницы и выйдет так, что другой человек говорит что-то, что на самом деле он не говорил. При этом пародийные и сатирические видео удаляться не будут, если они не несут с собой целью манипулирования чужим сознанием. Также Facebook будет удалять любую вводящую заблуждение информацию, связанную о коронавирусе и о всяких теориях, заговорах, которые связаны непосредственно с этим вирусом. Как сообщается в официальном заявлении соцсети, таким образом Facebook оказывает по мере своих возможностей свою поддержку мировому здраво сообществу здравоохранения в условиях чрезвычайной ситуации, которые важны для всего мира. В сообщении от Facebook сообщает. Получается, что признанные фейковыми новостями будут удаляться из Facebook и Instagram, а пользователи, которые распространяют такие новости, будут получать уведомления о недостоверности таких новостей. В первую очередь будет удаляться контент, который призывает препятствовать лечению, а также проведению мер предосторожности для лечения данного коронавируса, которые утверждены мировыми здравоохранительными организациями. Также Facebook будет избавляться от тех постов, которые рассказывают заведомо ложные способы лечения данного коронавируса. Но не только с такими постами будет бороться Facebook и, соответственно, Instagram. Также будут удаляться абсолютно все новости и посты, связанные с теорией заговоров, связанные с тем, что правительство скрывает количество действительно жертв коронавируса, а также посты, в которых будет мелькать информация о том, что это оружие массового поражения. Соответственно, такие же посты будут удаляться и в Инстаграме, а хэштеги на эту тему будут просто блокироваться. В качестве бонуса на фоне растущей угрозы коронавируса расскажем немного о Google. Google заявил о запуске сос оповещений в результатах поиска на поисковые запросы, связанных с коронавирусом. Такие сообщения запущены по всему миру, однако пока что отображаются не во всех странах. Так, например, на сайте google.com.ua таких SOS-оповещений пока что нет. Напоминаю, что такие SOS-оповещения поисковик впервые презентовал в 2017 году. Они активируются во время всяких катастроф или чрезвычайных ситуаций рядом с местом события, или же если вы в поисковике вбиваете э, какие-то запросы, связанные с данной катастрофы. Так вы можете найти все номера телефонов экстренных служб, которые есть в данном месте, месте бедствия, всякие карты, полезные слова, переводы данных слов. Также он предоставит вам всякие организации, их адреса и номера телефонов, которые занимаются помощью пострадавшим. Если вы находитесь с места катастрофы рядом, то Google сможет вам прислать мобильное оповещение на этот счет. Вот такие коротенькие новости на сегодня, обязательно не забывайте подписываться на наш YouTube канал, на наши аудиоподкаст на наш телеграм канал, ставьте нам лайки, оставляйте свои комментарии, задавайте вопросы и делитесь с друзьями, и до новых встреч!